всем привет продолжим volkswagen я на ночь камера у меня села Блин. работал допоздна завалил все шпаклом один протяг алюминий э, стекловолоконной шпатлевкой леклер, полтора протяга наполняющий шпатлевкой леклер, и здесь я довел чисто по двери стянул это ну, взял попробовать Финишная облегченная АДИ ADUP. Она реально легкая. Тоненько протянул. Посмотрим, как она трется, как она чупается. Ну, она верхний слой у нее, как обычно, знаете, Он не высыхающий. И его надо машинкой, короче, тирану сначала. Что мы будем сейчас делать? Машинкой собью 80 в наглую. Собью вот это вот липкое, накатанное. Потом проявляем, работаем брусками. Мне нужно выточить форму, дать плоскость. Потом расточить наждаком одинаковую толщину проема. Я так ножом примерно вырезал, ну, чтобы дверь не прилипла. Вырезал. И ну, по внутрянке тут понятно, работы непочатый край. Тут очень много. И тут еще до дошпатлевывать, наверное, придется. Будем посмотреть, что будет получаться. Как она будет выходить сегодня у меня есть такое настроение да и по времени надо даже необходимости настроения вот это подготовить в грунт дверь сделать потому что тут же вмятина и эту дверь сделать хотя бы тоже подготовить в грунт и в идеале загрунтовать но посмотрим как пойдет потому что судя по вчерашнему то не так все это быстро как, как нам хочется возьмем старенькую 80 я пока дверь Буду держать в таком закрытом состоянии, чтобы салон не пылить и ковер не вешать туда. А дверь будет все равно сниматься до металла вся, поэтому то, что я тут пошпатлевал, тут поцарапаю с этим наждаком, это не страшно. Чутка точну плоскость по проему пробежался. Проявляем все. Сейчас крупным наждаком на бруске коротком. Тут длинный некуда совать. Только короткий. Буду работать соткой. Это мирка Абранет, зерно стоп. Взял сетку, потому что хорошо пыль выводит. Так, а у Фольксвагена кант острый, мы вчера с Саньком общались, он говорит, ты сделай через скотч, вот что ты паришься. Я через скотч обычно не работал, ну, не привык а через скотч работать, ну, тут попробую, потому что кант острый сделать напрямую, ну, очень сложно. Так, бруском появились Сейчас одеваю 120 кубитров Надо сбить риску и прошпатлеваться опять также через скотч. Кан довольно-таки острый получается, хороший ровный. Надо прошпатлеваться. Сейчас заклею эту плоскость, ну верхнюю, потому что тут еще чуть-чуть приямок остался. Тут все нормально, по низу, и по проему работа еще много. То есть прошпатлюю эту часть, подсохнет, сниму скотч и прошпатлюю эту часть уже подробную, которая там будет, ну, полоса идти. Сейчас замешаемся, универсалочкой, желтенькой, протянемся. Все-таки мне леклер, шпатлевка вот эта желтая. Ну, больше понравилось, чем белая. Потому что белая, она как-то адельская. Она единственное у нее преимущество, то, что она легкая. А так она хуже трется. Она более пластичная. И обязательно надо первый проход делать на машинке наждаком. Прошпотливали, пока тут сохнет. Я сейчас выпилю проем потихоньку. Беру 80-ку. Ну что-то такое крупное надо брать. Вставляем там, где проем еще целый. И оттуда начинаем запиливать. Складываем ее так в четверне. Зазор весь. По ширине становится одинаковым теперь из того что надо доработать это это вот эту внутрянку доточить туда завернуть потому что я наждаком просто физически не могу этого сделать вот это подровнять и ну, чем позаниматься уже непосредственно вручную непосредственно внутрь край в принципе он ровный и можно выйти спокойно ну, выточиться под тот ориентир, который у нас есть снаружи. Чтобы его не сбить, в принципе, можно взять пудру проявочную. Сделать вот так. И тогда мы будем четко видеть, подошли мы туда или нет. Так, пощупаем. По форме уже все неплохо. Тут есть небольшие грехи в самой шпатлевки Ну и тут по торцам дырочки, там всякие порочки. Если сейчас все это делать вручную, закладывая поклон, ну, это будет долго и форма будет теряться. То есть, пока заложил, тер, что-то там, какая... то стер, торец стер, убил. Ну, и в этом плане, как бы. Поэтому я завалю вот это все жидкарем кусочек. Пока завалю жидкарем, оно будет сохнуть, я займусь спокойно дверями, пороге у меня есть чем заняться, бампер. То есть, это я сегодня завалю, и я аж на завтра. Дверь я оловом вкинул, надо перетереть посмотреть может чуть чуть потянуть и перед ком займемся но прежде чем снимать сейчас двери чтобы работать со шпаклом жидким прежде чем снимать двери сейчас мне нужно тут доравнять низ кант этот по низу <как> <как> то есть вот тут расточить так, подчистка вот этой вот ширины конта будет выглядеть таким образом. Лепестковый круг, 80 -ка. И аккуратненько буду сейчас стачивать ребро. Тут главное не перестараться, чтобы ребро не раскрыть. Если раскрою ребро, его надо будет... Проварить. Ну, наверное, оно раскроется, потому что тут еще точить и точить. Отлично. Теперь зазор ровненький. Но за исключением того, что... Сейчас покажу. Надо... Надо теперь заваривать вот этот торец, потому что он раскрылся. Ну все. Теперь, по крайней мере, можно снимать двери. Разобрать осталось зеркало. Молдинг. Снимаем обе двери, с ними работаем отдельно. А пока что завалим крыло жидкорем. Так, подготовлено жидкуемся. Дюза 2.0, без всяких редукторов, дополнительных. Пробую. Я чуть-чуть разбавил, процентов 5. Разбавил жидкую спотлевку. Специальным разбавителем для нее. Жидкаря у меня немного, поэтому я сейчас в один толстый все залью. И что остается, пройду, пропылю непосредственно там, где буду видеть какие-либо кратера или раковины. И тут мне же, как, нужно не форму доводить, а просто позаливать все раковины. Потому что неудобно их, особенно на торцах, вот эти вот уны, горбит их неудобно подливать вручную. Житкарь, конечно, тема. Порой спасает очень сильно. Заднюю дверь я отрепетировал оловом. Сейчас протяну шпатлевкой, потому что не идеально, как хотелось бы. Ну, реально, не так все просто, как кажется, когда смотришь на видео. Именно олово разровнять. Короче, подшпатлевываемся. Тоненько прохожу Стекловолокном, шпатлевкой, подсыхает и универсалочкой подтягивает, чтобы было на чем выбиться. Дверь потом вся пойдет под металл сниматься. Поэтому пока что ничего не трогает тут особо. Так, почистил я дверку. Пока чистил. Она тут такая. Местами живенькая. То есть не натянутая. Ну как бы направление ей дали, но не доделали его. Хотел я оловом до самого последнего момента, уже фактически до самой перечистки. Оловом, оловом. Но потом на толку оловом. Если у меня на крыле, на заднем, в районе вот над арочкой, где был чуть-чуть плывун, так он там жесткий, и вот так коробило, когда я туда олово ложил, что тут дверь мне ее просто сейчас вертолетом свернет, и я ее всю буду перешпатлевать. Поэтому тут мы как бы не то что экономим клиента деньги, а просто не тратим свое время и никуда. Ну реально, я не сделаю эту дверь оловом так, чтобы не шпатлевать. Все равно тут поляна живая. Ее еще хуже будет, если я начну греть. Э -э, время свое получается сэкономлю. Я сейчас тоненько перетянусь, ну по самым ямам, перетянусь э -э, стекловолокном, может быть даже два раза, чтобы вообще тоненько. И потом пару слоев э -э, универсалочки. Попробуем универсалку от максмайер э -э, Будет живое сравнение. Высушим Ночь это просохнет, с утра перетрусь И можно будет грунтоваться смело Сейчас сейчас оловом работать до да часа три тут буду олово гонять Это расплавлять, потом его тереть Вычухивать И результат все равно придется шпатлевать Дело к вечеру тянулось К нам гости приехали Я работал так постепенно, ничего не снимал Так вот Дверь протянул шпаклом Натянул Как она называется Где она? Натянул вот этим вот шпаклом ее максмайер Майер Стоппер 3800. Мягенькая, тянется хорошо. Трется я на этой дверке попробовал хорошо, но завтра тут попробуем, посмотрим, как оно в объеме себя чувствует и покажет. Эту дверь я всю снял до металла. Завтра еще перебьюсь 120 кой металл, 180 еще расшпатлевку, просто свяжу и все. Отклеиваю внутряк, будем грунтоваться. Сварочником подваривал уголок, вот тут, который раскрылся. Вот этот торец, все полностью прошпатлевано. Завтра дверь подготавливаем. На вечер теоретически тоже грунтуемся. Ну и бампер снял до пластика. Бампер вроде бы был целый, но по факту по факту тут куча шпатлеванного. Сейчас возьму фен, чуть подогрею, повыдавливаю, чтобы убрать всю шпатлевку. Здесь был ремонт. Надо нагреть, поправить на место, поставить, да, проварено. Все остальное просто повыдавлять. Все, бампер подровнял. Тоненько протянулся тут, потому что кратера остались глубокие. Проваривать я не буду. Так сварка держится хорошо. Протянул шпаклом, перетру завтра. Дотру и в принципе в грунт у нас готов будет точно бампер, дверь, дверь. Кузов под вопросом, но постараюсь так, чтобы загрунтовать это все одним махом в субботу под выходные, чтобы в воскресенье оно простаивалось спокойно. Можно было в понедельник начинать с этим делом всем работать. Ну как-то так. Полова на двери отменилась. Чисто из логических причин. Думаю, может оно и к лучшему. Потому что я пощупсоловом, наверное, ковырялся до сих пор. Всем пока.